Всем привет! На свое 20-летие P-Game реализнулся с версии 2.0. То есть 28 октября всего года было 20 лет библиотеки P-Game. Одной из самой популярной игровой библиотеки для программирования на языке Python. И именно в этот день состоялся релиз библиотеки с версией 2.0. И что же в ней нового? Но как минимум присутствует обратная совместимость. Что означает, как пишут разработчики, если у вас есть исходники игры, ну, например, от 2000 года, то она должна работать с новой библиотекой также. Также оставили поддержку второго питона, что очень неплохо. Ну и так, что же нового, кроме Yentu, да? Поддержка Metal Direct 3D Vulkan OpenGL 3.0+. OpenGL ES и других API для современных видеокарт. SSE2 Neon, что означает более быстрая процедура отрисовки изображений, быстрая загрузка изображений, ну и альфа-смешивание. Исправлено много ошибок, связанных с P-Game Draw, -game Math и p -game Mask. Улучшенная поддержка для PyPy. Это быстрая реализация питон на основе JIT. Поддержка LIP SDL 2. Технически Pgame 2.0 продолжает работать с SDL 1, но рекомендуется перейти на SDL 2. Разработчики говорят, что возможно SDL 1 будет выпилен в Pgame 2.1. Поддержка сенсоров. Ну, мультитач, там жесты и все такое. Поддержка аудиовхода что подразумевает возможность играть в игры с использованием микрофона. Добавлены предупреждающие информационные окна, ну в которых что-то там написано и есть кнопочки ОК OK или отмена. Лучшая поддержка клавиатуры. Православный вот Unicode и поддержка EME. Говорят, что значительно улучшили поддержку игровых контроллеров, ну джойстиков значит. Лучшая поддержка изображений и аудиоформатов. форматов. Поддержка формата WebP, 32-битных вау-файлов wow и, говорят, проигрывание MP3 стало на порядок надежней. Поддержка нескольких, внимания нескольких дисплеев. Ну и поддержка нескольких окон. По поводу поддержки нескольких окон, так YENTA еще в стадии экспериментальной поддержки. Говорят, что с этим ситуация будет лучше в PyGame 2.1. Поддержка андроида через питон для андроида. Документация, говорят, так себе, пока, но позже обязательно будет лучше. Чтобы сделать распространение ваших приложений проще, есть встроенный PyInstaller Hook и совместимость с CX Freeze. Множественные улучшения для облегчения программирования. Ну, например, чтобы закрасить что-то ранее, нам нужно было вызвать функцию soFace.fill и передать аргументам pGameColor 000. А теперь можно вызвать soFace.fill и передать строку со словом black. Ну и понятное дело, что эти ключевые слова поддерживаются большинством функций. А еще, а еще, на краях прямоугольника можно нарисовать закругленные углы. Ну, наверное, чтобы не пораниться. Ну, добавили еще много всяких примеров, сотни улучшений в документации, и что немаловажно, добавили руководство на корейском языке. Ну и добавили специальный режим масштабирования, который масштабирует игры с мелким разрешением в окна с большим разрешением. Ну, например, у вас есть очень крутая игра с пиксельной графикой и с разрешением 320 на 200 пикселей. Но на мониторах с разрешением, например, Full HD или 4K, это будет выглядеть не очень. А вот с Game 2.0, все масштабируется и все должно выглядеть очень даже неплохо. Масштабируются пиксели, координаты мыши, ну и все такое. Ну вот, собственно, и все про основные улучшения. Поэтому бегом обновляемся на Python 2.0 и пилим, пилим, пилим игры. Ну а на этом все, всем спасибо за внимание, всем пока.